Так, друзья, всем привет! Я сейчас э, варила груховую кашу, но оно как раз остынет и будет густая. Вот. Масло сливочное закинула. Классная каша. Очень вкусно, дети любят. И жарю рыбу. Ну вот итог нашей каши. Как вы видите, она густеет потихоньку. И пожарила рыбешку. Молоко утром по 07 приношу. Девчонки пьют, прям делят молоко. Вкусно очень. Мы с заведом идем с, э, с Клюшка клюшок, да. Смотрите, какая у нас лука Вася уже тут как тут. Сегодня Андрей в садик идем, да, Давид? Mm -hmm. Очень жарко сегодня. Сейчас мы гаить я буду сейчас. Моя смотри, как он сделал, папа. Сюда есть, есть куром. классно сделал да а. лесенка так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так классно так так так так так так так так так так так так так так нет, нет. Везде полки, везде. Козлятки, мы закрыты у нас, козлятки. Ладно, все, надоели. Да Оставайтесь погнали. с Богом, мы пойдем. Мы не пойдем, мы погнали. Погнали-то погнали, надо туда зайти еще. А, а, в что за шутки? Мань, ну, держу, кстати, это Данил. Осторожно. Мань, держу, кстати, Данил, а этот ребенок может настоящее кино. Манька гуляла сегодня. Украшки у меня. Свежий, свежие. Свежие сегодняшние, говорю. Сейчас проверим, что у нас. так. Так, о, бочка почти полная. Вот здесь, смотри. Хорошо, сейчас еще накидаю чуть-чуть. Подожди! Накидаю. Все, пошли? Не вижу. Все, пошли? Не вижу вода, что -то тает, нет? Все, пошли. Тает. Тает, а, тает. Вода-то есть, нет? Нет, нет сейчас подожди вам в эту бочку еще накидаю что-то ай не надо здесь наверное растает как раз да скоро морковька у нас морковка уже растает скоро Хоть завтра приходи выкапывай. Ладно. Морковь там. Трень трава. Трень-трава. Осторожно, Виктория там. Чтобы. А? Так, что у нас? ежевичка то ежевичка то интересно. Ну подожди, погнали, погнали. Вымалась. Маленький. Ух ты, смотри, что провалилось. Смотри, что нельзя зайти. Не, да. Не надо. Там видишь? Вода отсюда идет. Да. Как болото стало. Тает. Ой, живые, живые. Скоро, Давид, навоз будем таскать. Все, а, нет, а, нет. Чего? А, нет. А, да? Нет. Огород. А? Завтра посмотрим там. Раз, иной. И так-то здесь тоже не видно, что это, как будто. Станьте. Ну, подтаяло. А, не И вижу. Встал. Встал, встал. Да, устал. С какими рисунками? Uh -huh. Спасибо, да? Нет, не спустя. Все, пошли, погнали. Погнали, погнали. Мама, а шефер из чего делать? Из чего? А? Спроси у наших подписчиков, а из чего шифер делается, друзья? Ответьте Я мне, это... пожалуйста. Скажи. Я предполагаю, знаешь, из-за чего? Из-за чего предполагаешь? Из чего? Ну из чего предполагаешь? Шифер сделан. Не сговно. Ладно, пошел Нормально говори. Ладно. Давай. Шифер. Кто-то? Здесь кто прошел? Кто-то кто прошел сейчас. Без люки. Нет, что если... Эти шаги не слышу, что ли? А, соседка наша. Соседка наша. Mm -hmm. Это ты просто не ушасый, а я ушас. Ну, ну, молоко ты что сделаешь? Сейчас девчонки опять будут делить молоко. Я тоже. Давид, давай посидим поговорим. А бабушка? Наша. А моей маме? А твоей бабушки, про бабушки, ты их помнишь? Да. Ну и как, как они в твоих глазах? А? Ну как ты их запомнил, скажи ты мне? Да, в коваленом делала пирушки. А тыквенные. Тыквенные точно. Очень вкусные. А. Да? А. Только я ее на рецепт плохо помню. Я вот такие тыквенные пирожки только в Туркмении ела у папы. У бабушки. Это за гуль-бабуль. У, у моей бабушки в Туркменке. Она умерла на Ой, она давно, Ой, надеюсь, говорю. Она давно Я уже. говорю, она не умерла. Хотел, я хотел сказать. Я клянусь, я хотел сказать. Она не умерла на ну, Я знаю, просто ты попутал слова. Предлог, то есть. Она умерла уже давно. Сколько лет назад? Ууу, я еще маленькая была, школьница. Она старая была. Если родному отсюда, моему уже 71 год. Не знаю, живой не знаю, нет. Тоже, наверное, нет уже. Родному папят. А что девушка-то? Это а тебе девушка? Он мой папа, он меня растил, воспитывал. не да, дедушка. У тебя жива, папа. Ну, вот папа меня родил этот... Mm. А этот папа меня вырастил. Тяжело понять, да? Нормально. Ты просто задумался, сидишь что... А? Ты задумался, что я не вижу, что ты задумался? Почему просто так залетела? А. Ну и чего, кроме пирогов, ничего не помнишь, что ли? Так вины. Что еще? У нее еще сидели, играли там. А. Добрая, да, было. А. пошли домой? А бабушку где запомнишь? Да, я ее очень помню хорошо. Как? Чё ты что запомнишь? Как она эти конфетки давала, да, в тихушку. Да? Еще деньги, кстати, давала. Да, деньги равно. Она мне все давала. Она тебя очень любила, потому что. Да? Да, идем сюда, говорит. Я шоколадку тебе дам. Иди Но. поешь. А ты вытаскивала и всем делил, да? Но. У нас в семье делиться принято. Нельзя в тихую есть, да? Но. Надо уметь делиться, считаться. Равняться. А? Считаться, равняться со своими родными. А, чем равняться? Да, хоть чем. Хоть а? статусе, хоть так. Иметь уважение ко взрослым людям. Ладно, пошли. Сейчас Нет. пойдем. Ты сам сказал, пойдем погуляем. Вот мы с тобой гуляем сидим. Нет, я не пошутил, что гуляй. Вот и гуляй сиди. Пускай там это... Папа по... понянчится. Он не спит. Он проснулся и вышел. А тебе надо телефон взяла? Нет. Я, а -а -а. Спешу, Сейчас будем уроки делать. Нет, у меня нет уроков. Ну, конечно, нету. В пятом классе нету у него. Так если у Димы тоже нету, у меня тоже нету. Ай Диму. У Димы все время нету. Что теперь... У меня тоже не будет. Ага, надо учиться. Учиться надо. Смотри, как там вода. Я уже в пятом классе. Ого, через два года уже будешь, как Дима, высокий. Представляешь? Да? Да, мужиком будешь? Что такое арсенал? Игры? Да. Еще какая-то муку к крышу возьмем. Ой. Ты туда не суй ногу. Мама, Что, погнали ты... домой? Я Древи хочу канал себе сделать. Сделаешь, тогда вырастешь. Да какой, даже дети снимаю. А ты кто? Ребенок. Ну, пошли ребенок домой. Ой, ой. Я ну, дитя. Я возле шапки-то сколько лохмат. Я надо? Дитя. дитя. Дитя любви, пошли домой. М Дети от пошли домой. Не. ладно, пошли, все погнали. Это что, там, кого еще, там Никого. Вот там и кричат. Ведро возьми с молоком. И а. ну, пошли аккуратно не упади, пошли. а то девчонки тебя прибил. Возьми, возьми. Ага. Так хорошо. Если бы не грязь, мы бы здесь торчали бы, наверное. Здесь хорошо же, чем дома. Пойдем. Ну все, с Богом оставайтесь все, -все. Рига, Рига, Рига, Рига. Это где? Наверху, что ли? На крышу залез? Ну, я тут на крышу тоже залезла. Вась, Ой. ты поел и наверх залез, да, загорай? Смотрите, где. Ой, Мама, я хочу грязный мальчик. Ладно. Ладно. У хочу. тебя телефона есть, чтобы создавать. Да и телефон нужен. А что нужен? Канал создаешь. Ну, канал создашь. Хотя ну, что будешь игру снимать игру. на палец? Игорь снимать. Что, так там надо микрофон. Ну а что я их не буду говорить. Ай, делаю, кино, кому нравится. А? Надо там говорить. Интереснее. Ком... Комментировать mm. свои игры. Я буду это делать. Игры. Я знаю, что ты, какую хорошую сериалку играю. Наш да. а? арсенал. Да. Да. Ну все, снега месяц пересут. Все всех лучших твоих друзей играю. Да. Поэтому а, раз, два, три, четыре, пять сейчас делать. Ну все и все игру это так. Хэдпорт сделаю. Хэдпорт, ты знаешь? Нет. Yes. Головы. Uh -huh.